Меня зовут Валерий Ликинков. Я занимаюсь решением жилищных вопросов, таких как покупка, продажа квартир и нежилых помещений. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону, который указан ниже. Я обязательно вам помогу и сделаю вашу жизнь более комфортной и уютной.